Всем привет! Хочу оставить отзыв о тренинге Александра Андреянова Как настроить свое сознание на успех. Хотелось бы отметить, что у Александра очень такая светлая, позитивная энергетика. Я давно наблюдаю за его творчеством, и мне очень нравится то, о чем он рассказывает людям чему учит, чем делится, этот человек приносит огромную пользу своим ученикам. Я в этом уверен. В этом тренинге «Как настроить свое сознание на успех» он дает столько полезной информации, что трудно переоценить. Мне даже трудно представить, какова ценность его Платных курсов, если в бесплатных материалах дается столько пользы, столько у меня даже нет слов сказать, столько ценности, полезности. Так что я всем рекомендую записываться на другие тренинги Александра и уверен, что это даст вам огромный рывок жизни, вы благодаря Александру достигнете всех своих целей и все ваши мечты сбудутся.